Три открытых лекции для студентов, преподавателей, членов военно-исторической ассоциации нашего города, вообще всех желающих. И я буду рассказывать о том, как шли военные действия с 1 января по 9 мая 1945 -го года. Примерно на 7-8 фронтах, ну там в основном 3-4-5 фронтов главных, так они развивались на западном фронте у наших союзников и на тихом ракеаре. В 1963 году я очень много рассказывал про войну в Африке. Про американцев. Про американцев. Американцев на Потому что хотелось, чтобы хотел Америка Отечественных центров, чтобы было понятно, что такое Вторая мировая Вот, и Вот, надеюсь.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 работаем над видео